Лью и Джейн очнулись на кроватях, точнее они были привязаны к ним. Не знаю, как призрак Лью, но Джейн сковали ремнями. Очнулась? сказал кто-то. Джейн открыла глаза и увидела худи. «Джефф, вот ты не можешь человека сделать одним из нас? Без помех, сказал Бен. То смертоносное, тот просто лью. Теперь еще и Джейн убийца или Джейн. Он запнулся. Джейн вечная, ответил Джеф. Хочет мне отомстить. Он подошел к Джейн и начал издеваться. А сейчас не можешь, да? Да? Так что признай поражение Все посмотрели на него с удивлением Что? Свечная у нас вражда еще с 13 лет Потом он снова повернулся к ней И начал ножом выводить улыбку на ее лице После пробормотал Мечта всей моей жизни Джейн плюнула на него, он пошатнулся Все засмеялись За свой плювок ты еще получишь В комнату вошла девушка Она была похожа на медсестру Только один глаз был красный, другого не было она вся была в ранах, и еще на рту медсестры имелась повязка, а одежда была вся черная, никак у людей. «Привет, Энн!» – поздоровалась с медсестрой Макси. «Ты уже третий раз со мной здороваешься!» – попыталась улыбнуться она через повязку. «А не буду жить?» – поинтересовалась Саля. «От смены души еще никто не умирал!» – успокоила ее Энн. Но чтобы они снова не встали на добрую сторону, Лью и Джейн придется не напоминать о прошлых событиях. Это не вылечишь. Они что? Не смогут вообще видеться? Удивился Клоки. Нет, смогут. В этом я им помогла. Что со мной было? Подал голос Илью. Ты снова стал призраком, а Джейн вечный, объяснила Джилл. Пока вы спали. Спасибо, Энн. Джефф рассказал нам про тебя, Джейн. Она замолчала. Да ты упорная? Спасибо, еле выговорила Джейн. Можете снять с меня эти чертовые ремни? Да, конечно, Джейн, сказала Энн. Потом повернулась к Прокси. Пожалуйста, Макси, Тики, Худи, освободите наших больных. Меня дела ждут. Конечно, ответил Макси. Ладно, сказал Худи, а Тоби промолчал. Он взял топор и, не мешкая, разрезал ремни. Пока, крикнула Эн. Погоди, закричал Макси. Он догнал м возле лестницы. Приходи еще, попросил он. Мне скучно без тебя, он обнял Эн. Ты как с Салли. Нет, Салли с тобой дружит, а я тебя люблю. Эн сняла повязку и поцеловала его в голову. Хорошо, звоните. Может, приду в гости? Она улыбнулась. Макси зашел обратно в комнату, где уже стояли смертоносные Илью и Джейн-убийца. Что, с женой с прощался? спросил смеющийся Джек. Очень смешно, нахмурился Макси. Ладно, скоро Слендерман придет. Нам надо как-то ему сказать про Джейн, подал голос безглазый. А джефф смирил бывшую вечную, своим взглядом психа и вышел из комнаты. За ним побежала Шэдоу. Все потихоньку начали выходить из комнаты два девочки. Остались лишь Лью и Джейн. Смертоносый испытывал странное чувство. Его тянуло к Джейн, но он стеснялся. Джейн посмотрел на него и улыбнулась. Он улыбнулся ей. Их взгляды встретились, а потом Лью вышел, оставив Джейн в своей новой комнате. Бен сидел на кухне, жуя печеньки. Вот подошел смеющийся и сел за стол рядом с ним. «Как тебе Джейн?» с – спросил он. «Салли не нравится», – промахнул Бен. «Конечно, сжил тоже», – он замолчал. «Я не про внешность, а про характер. Я с ней почти не разговаривал, мне она показалась застенчивой. А когда она плюнула в Джеффа?» «Боевая», – предположил Бен. Потом засмеялся. «Давно я хотел это сделать». Тут подошел Джефф. «И че смеетесь?» «Да так, ничего», – продолжал улыбающийся Бен. «А, вы про меня, да?» «Да нет, нет, что ты?» – сказал Жеф. «Просто ты проиграл девчушке, та, которая была прикована к постели». ей не проиграл, она просто плюнула на меня, а не победила в бою», – начал злиться Джефф. «Плюнул бы на нее», – предложил Бен. «А ты боялся, да?» – он снова захихикал. «Нет, я не боюсь ее», – заорал Джефф. Но Бен его не слышал, тогда он сказал. «Я ее не боюсь, но если ты сейчас за не заткнешься, я сломаю тебе компьютер». Бен замолчал. «А я тебе жизнь», – сказал он. «Ладно, забыли». Джеф успокоился, тут в дверь постучали. Сленди вернулся, закричала Салли. жил открыла дверь и на кухню зашел Слендерман. «Не скучали без меня?» – спросил он. «Вижу дом целый». «Хорошо, моим тентаклям сегодня не придется никого выкидывать на улицу». Тут из комнаты вышла Джейн. Слендер посмотрел на нее и сказал. «Наверное, я ошибся». Потом добавил громче. «Это что еще за чудо?» Джейн быстро натянула маску. Ее Джефф сюда притащил голос Скаге. «Уже пожалел, что притащил», — засмеялся смеющийся Джек на ухо Бена. «Тогда оставьте меня с Джеффом и этим человеком». «Джейн», — представилась она. Все разошлись по комнатам. «В комнате номер два. Девочки». «Джейн, капец!» — сказала Клоки. «Да нет», — ответил ей «Слендер сам говорит, что ему нужно больше убийц, а то нас и так мало». «Двадцать человек!» — возмутилась Шэдов. «Мало не скажи. Надеюсь, ее выгонят отсюда». «О, смотрите!» — сказал Жил. Энн оставила записку. Она взяла ее в руки. «Это что нельзя делать, чтобы Джейн и Лью вставали на добрую сторону?» «Надо потом их прочитать», — решила Клокворк. «На кухне». «Джефф?» — грозно спросил Слендер. «Че?» «Ты снова принес сюда?» — он не успел договорить. «Да, теперь она одна из нас», — перебил вот Джефф. «Можно мне остаться?» — посмотрел на Слендер Джейн. Она теперь тоже убийца, проложил Джефф, только какие Лью больна. Ладно, согласился Слендер, только соблюдай то, что я тебе говорю. Он пожал ей руку и ушел в подвал. За тобой глажок, прошептал ей Джефф. Ага, что ты для меня сделала, возмутилась Джейн. Но Джефф уже поднимался к себе в комнату. Идиот.